Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз мы продолжаем нашу программу «Центр Сангет». Меня зовут Майкл Мелихов. у нас в гостях интернет-ТВ Чикаго, которая снимает нашу встречу с известным певцом-композитором, автором своих песен, стихов, и исполнителем Григорий Дикштейн, известный, как мы уже сказали в первой части нашей программы, человек мира за пределами всех стран, где мы живем. Вот, а живем мы в разных странах и вот э, буквально мы закончили тем, что э, я предложил сыграть э, что-то из спектакля по мотивам произведений Бабеля и вообще как это было то есть тот самый одесский колорит то самое, что так сказать, сейчас mm -hmm. во всех фильмах обыгрывается специальный какой-то такой Акцент присущи только от Я был да. у, у Ингвальда Хилькевича, кстати, на Мосфиле в гостях. И я удивляюсь, почему он вы, выбрал не мои песни. Потому что, в общем-то, мне кажется, что они бы неплохо украсили его картину. Угу. Ну, что выбрал, то выбрал. Он взял Эпеля. Это, так сказать, тоже интересно, потому что это был спектакль. Людям судить, что лучше. Да. Но была интересная история, когда вот по мотивам произведения Бабеля и писалась пластинка. Писалась пластинка. Да, да. я ну, рассказывал. Это... Да, это, это был Мосфильм, это был 1988 год, первая пластинка уже была записана, mm -hmm. и они взяли в работу вторую пластинку. Я приехал туда с, с моими друзьями, скрипка и альт, ребята, и подыгрывали мне. И была, были записаны все песни, полуночная смена, на которой я все это записал, и мне нужны были связки. Тот, кто был на спектакле в Чикаго, на спектакле да. э, «Как это делалось?» по мотивам произведения Бабеля, тот знает, что все между песнями есть связки определенные. Мне хотелось, чтобы эти связки читал Зиной Герт. И я обратился к моей хорошей знакомой, она была э, зав. литературной частью Театра Образцова, Светлана Смелянская. говорю, как мне с Гертом встретиться? Он говорит, он очень гостеприимный человек, пожалуйста, вот на тебе телефон, звони ему. Угу. Я позвонил Герту, э, он взял трубку и сказал, приезжайте, вот в адрес строительная там, та та та но сейчас не помню. Я в такси и туда помчался, приехал к нему. Э, Таня, его женат, он тоже очень гостеприимный человек, они мне сразу за стол, вет. Да вот мне надо бы было показать. Это все потом сказано, Фимович, а их домработица, которая подавала еду, говорит, он у нас строг, с ним поаккуратней, пожалуйста. Ну, домоработицы не такие, да. Прекратите, ну прекратите, что такое говорите, прекратите. Пообедали замечательно, все, ну теперь за дело. И тут я понял, что он действительно строг. Так, в двери не стучать, никому не уходить, и в кабинет пошли мы с ним. И я ему час, это сейчас, почти два часа идет этот спектакль, он с двух частей состоит, он армия одесские рассказы, а там я сюда одним куском показывал, и долго не хотел задерживать, в течение часа примерно этот материал ему показывал. Ну, думаю, сейчас он говорил, слушал замечательно, ну это такого слушателя, поискать. Прекрасно слушайте. И он э, послушался, дальше интересно слушайте, говорит, э, вы знаете, э, там словно шел такое, и по настроению у вас э, перебивки текстовые бабилевские, получается. Очень, э, сказать, в одной струе с песнями. И зачем вам мой там голос? Пусть будете вы сами и читать, и это будет очень... Никому не давайте, делайте все сами. Отказал, но как красиво. Ну, на то это Я очень... Я очень... Да, была такая... Знает. Еще мы с ним встречались в Одессе на Юморине. Ага. Да, но уже не так тесно, потому что он... Он просто вышел на сцену и зал уже аплодировал, он да. стоял на сцене на за такой был стук. И говорить ничего не надо. Да, он говорит, я могу уже уходить. А я пел свои песни из Бабельского цикла там в Одессе. Там вышла в Одессе статья, она в какой-то газете, я не помню, газеты, название называлось «Не одессит об Одессе». Такая была. Более того, еще было такое, скажем... Отзывы, как не одессит, может воссоздать вот тот самый откуда откуда. От, откуда, откуда? Да? откуда? Ну, давай э, тогда уж сыграем. Может быть, по еще по хублетику, там, вот по два, я знаю, какого-нибудь да. из этого спектакля. Да. Что ну, есть, есть такая песня. Э, она одна из первых идет в спектакле. Она называется биография, как бы по, э, по биографии Балли. Папашка испоганил море крови, Крутился на него учителей, А мальчик не хотел вложить здоровье На почву добывания рублей. Вокруг же бесновалась вся природа, и женщины цели. А стоны возмущенного народа, Да кто их слушал глубоко из-под земли, на шестнадцатой станции море бычки Словно признак нации скрип очки Плечки обвислы, взгляды с Но набито мыслями, мыслями, мыслями Круглая мышка. А что такое шо, скажи на милость Налетчик Петер Рубль стал боец Поскольку революция случилась Вот старым штучкам положен конец За и ты, мальчик-бабин, этот садик Кацаясь с револьвером на ремне Какой там никакой, все все же в садик Не пешка, а присаблена коне На привозе вымерла хоть коней собак Можно корку выменять за потёртый фраг Возле квелой лошади птичка ждёт обед Прыгает по площади, а навозу нет Вернулись и с печальными глазами Борцы за распрекрасное житье Пошло, как плоский телек полосами Покуда не повыли, сметье пришли живые Лечь на ланжероне, где шкары не скидая, то сопрут С мечтой об а там, где женщины и кони На трассе, словно чистые изумрут, На девятой станции, словно арестант под гормошку станциями жил себя талант и писал, как каторжный под собак, Искренний, загадочный, бедный Исаак. Ну, ну это уже более позднее, так сказать, произведение, да? Которое. Они у меня все были написаны одним э, куском. Да? Да. В 83-м году вот. во Фрумзе городе или Бишкек ныне uh -huh. была премьера уже э, всех этих песен. И, да, да, не всех, но многих. То есть вот это все было написано, было написано. когда? Это все было написано в 1982 году, потому что я готовился uh -huh. уже выступать. Если фишу у меня в филармонии с этими песнями, 1981-82 uh -huh. год. Понятно. Но. Этот спектакль актуальный, играется сейчас тоже, да? Конечно. Он, он конечно играется сейчас. у нас на сцене в... да, да, да, да, да. Аккомпаниаторы да, а да, другие, да? Да, аккомпаниаторы да, у меня. Но не скрипачи не те же. же, практически не те же, один из них живет здесь, Миша Розенталь, Альт. Аккомпанировал второй скрипач, у меня был Борис Магальник, он живет в Израиле, значит, он там, а здесь Боря Горелик. Mm -hmm. Вот, и, и гитарист, и Сычев, замечательный, и Гена Балденский. Гарик Гарри Далилевский. Гарик Далилевский, это те, кто мне балк сейчас аккомпанирует. Дорогие друзья, обращаюсь к нашим э, уважаемым э, радиослушателям, телезрителям. На самом деле, те имена, которые называет Григорий Дикштейн, довольно известны. И тоже за пределами, кстати, города Чикаго. Да. Это действительно серьезные композиторы, серьезные музыканты, исполнители. И это здорово. Ну, а, скажем, этот спектакль где-то записан вообще-то, да? Ну, здесь есть видеозапись спектакля. Кое-что э, стоит в Ютьюбе. Например, песня «Двойры» в исполнении Эллы Бамби в YouTube. Там, кстати, mm -hmm. эту песню поет Лариса Брокман тоже. Они, yeah. они по-своему делают ее. Она из Моск... Москвы. Я такая. слышал, кстати, да, да Ларисину и... э, варианты. Э, да. Ларисина вариант, кстати, она была у нас на концерте. Они, вот когда э, в 2012 году, по-моему, да, да, был да, концерт, да, да, и да. тут было очень много исполнителей, гостей очень Мы серьезных знали, э, артистов, здесь были Дима Харатьян, там был э, Галя были. там действительно было очень серьезно, и этот спектакль, театр, это был спектакль, действительно, это был не концерт, он продолжался чуть ли не 4 часа, У -у -у. очень интересно было, так что вы знаете, дорогие друзья, несмотря на то, что оттуда уехали, Культура здесь, русскоязычная, продолжает существовать. И вот представитель культуры Григорий Дюстейн, один из самых ярких представителей старейшина, я бы сказал, титан, можно сказать, авторской песни. Это, Слушай, ну, не действительно, а сколько... К сожалению, к сожалению, ну, мы все, так сказать, в этом теле не вечные, но... Э, Ловите момент. Да, да, да. И это удивительно, о том, что вот в такой физической форме, с таким энтузиазмом это все продолжается уже сколько лет? Сколько лет, Андрич? Здесь? Не-не-не, исполняешь все вот это вот. Впервые я вышел на сцену уже со своими песнями в 66-м году. 50 лет тому назад, заметьте, 50 да. лет тому назад, уже со своими песнями. Да. То есть, э, то поколение, э, еще уже сколько прошло поколений после этого возраста, мы все представим? знает, письма да. пишет, э, реагирует, так сказать, на мое появление в, в Фейсбуке, так что... Да. Да, мы помним, мы любим, мы поем. Очень трогательно все это. Я есть повод прямо в камеру сказать спасибо, мои дорогие. Дорогие друзья, мы рады приобщиться к той аудитории поклонников, я бы сказал, творчества Григория Дикштейна. Я хотел бы сейчас обратиться к вечной спутнице, к музе Марина. Марина, ну вот какие-то воспоминания, связанные с творчеством, конечно же. Григория, как вот расскажи вот об этом. Ну, как-то так случилось, что мы, я не вечная спутница, я только, мы вместе 15 лет. Да, да, да, да, да так Вечная 15-летняя спутница. 15, да, да, 15 лет, но за, я не слышала раньше. Я жила в Риге, я Брижанке, здесь мы встретились. Вот, и когда так случилось, что просто совершенно случайно мы с ним познакомились, вот. и его творчество, конечно, мне потрясло. А глубина его стихов, это, это не просто какая... И его скорость воспроизведения раньше, а сейчас вы слышите спокойные, и раньше он… У него эмоции столько… Захлёстывало. Он захлёстывал. Он... Хотела выплеснуть, я, я просила, Нас остановись, тиши, тиши, тиши. остановись а -а -а. немножко, потому что слова, с, тоже, я слышу. Да, слова, <свят> слова, слова, слова, это не просто, это, ну, в нашей истории мы сразу поехали по, по Америке, по Европе, с гастролем, с гастролем, да. самое интересное, ну, вот один маленький эпизод в Германии, Значит, мы были в Париже, было в Париже кафе был замечательный концерт. Публика очень замечательная, это а, научные сотрудники, которые работали в, по работали. договору с Новосибирска в Париже. Париж? Вот. И он, ну, Мы там еще посмотрели, уехали спокойно, все, на следующий день в да, должен был в Германии, должен быть концерт. В Аусбурге. Мы не спешим, значит, все, собираемся. Вот, какой-то момент я говорю: пожалуйста, позвони, узнай, во сколько у нас концерт следующий. Потому что мы на машине, мы едем. Вот. Ну, говорит, 5 часов. Окей, у нас есть время. Когда позвонили, дозвонились, оказалось, что это три часа. Я наблюдаю тенденцию. Вот мы договорились, да, те же 2 часа. Я думаю, откуда это все идет? Отродить. Это идет, оказывается, еще оттуда. Это два часа. На самое интересное, Но ну мы успели. Мы ехали. Мы, ли, мы не, не ехали, а мы низко летели. летели. А мы так низенько, низясенько летели, потому что. Uh, ну, надо было успеть. Mm -hmm. На автобане, mm -hmm. вы представляете, там машина не очень большая, у нас была навряд ли. Мобильника нет. Это, мобильник это, это нам был 2005, был 2005 год уже мы вер вернули, вернули. Мобильник на да. последний концерт был. Mm -hmm. И нельзя было связаться. Ну, в общем, люди сказали, да, когда, когда... Если вы говорите, а, ну, мы едем. Короче. Организатор а при... говорит, я часик подержу. Да. Mm -hmm. И мы приехали в зал. А, опоздав на час, зал, конечно, встал, все принял, все зал ждали, полный, прекрасно, прекрасно, все. Самое интересное, он провел замечательный концерт, и когда сказали, ну, а, кто из Харькова, харьковчанин, Астанте, встань, пол зала встал. Боже, половина даже зала встало харьковчан, вот, там, есть, да. Там, вот, в Ирмании, да, в Афганистане. Наши там, люди? Да, наши люди. Везде. Это Кстати, выручают и поддерживают. Они объясняют своим сказать, соседям, которые собираются, но не знают на кого. «Уйдите, не пожалеете». А творческий момент, допустим, он другой раз спит, слышу, убежал. Ночью. – Ночью? – Ночью, да. – Муза посетила? – Да. – Разбудила даже компьютеру. Записал так, основную какую-то мысль. Готов, приснятся он... какие-то строчки, да, я ночью встаю и записываю. И записываю. Угу. А... Ну, это присуще, наверное, всем творческим людям, да? да, это, что всего, что, да, да, да. Поэты... По этого... я пишу по ночам больше тем, если у него да. вот, есть песни. Да. А, да. угу. вот. а, после парижского концерта, вот, поездки в Париж, это все было в этой поездке, мы приехали домой. Я говорю, ну такая была поездка у нас большая, 22 дня мы были в Европе. Uh -huh. Это э, Германию мы проехали по периметру буквально на машине. Тоже там много было замечательных приключений, тоже присущих для творческого человека. Uh -huh. вот. Если он захочет, он может рассказать, но это было смешно. Ну и потом я говорю, ну как, так здорово провели время. Ну хотелось бы ты, чтобы ты твои э, впечатления показал. Uh -huh. okay. Тишина. Я на, на первом этаже, а он на втором, ну, где-то часа полтора, не звука, тишина полная. Потом говорит, иди сюда, пожалуйста, послушай. Он написал замечательную песню «Парижский тир. Тир. Если, За полтора часа? Замечательную песню. Впечатление? Впечатление, да. да. Пропущенные еще выраженных в да. Это было действительно вот все, что Можно попробовать, я, я и не пел давно. Ну, ну, куплетик, куплетик. А, я прошу прощения, да. Марина. Ну, с Германией вроде понятно, как-то иммиграция, наверное, там больше, чем в Париж, если мы говорим о Франции, переезжали люди иммиграции, которые там какие-то да. там совсем другие да. годы. Там, может быть, и революционные, до революционные даже. Но вот в это время, как бы, не так много людей, наверное, эмигрировало. Творческие люди. Там творческие и научные студенты, Конечно. Русскоязычные. — Русскоязычные. Угу. — Русскоязычные. Были и французы. Да. Подошел э, э, мой земляк, харьковчанец, жена у него француженка. Угу. Говорит, она пришла э, послушать э, ваши песни, она думает, что он знает русский язык. Угу. Она прочла «Войну и мир». — На русском языке? Э, — Я думаю, <с thoroughly> что на французском. Году у Толстого же войны, «Война и мир» по-французски. Она говорит, все думаешь, сноски что она, знает. она думает, что она знает. Но он, она сказала, он мне переводил, говорит, я говорит, действительно слов не, не знаю, но эмоционально я почувствовал, что это мне так все близко. Так mm -hmm. приятно, спасибо. Вам. Ну вот смотрите, разница. Дело в том, что все-таки Европа, она как-то ближе, скажем, может быть, к России, даже чисто территориально. Я не говорю уже славянские, скажем, какие-то там народности и страны, а вот если мы возьмем Соединенные Штаты э, и где-то вот вокруг этого, то вот в частности я был э, в Панаме, я был и мы с Митяевым там были в одном, скажем, угу. э, вместе находились э, э, и вот э, американцы там были и угу. значит мы если поставили его диски, мы-то его любим, мы-то угу. его знаем, американцев понятия не имеет как надо было сказать, кто такой Метея в Ну, это кантри-музик, по-другому не переведешь, да. Mm -hmm. Но кантри-музик в американской музыке это совсем mm -hmm. другой стиль, абсолютно. Это ковбои со шляпами и в определенном, ритм, ритм, определенный ритм. Ритм, да. ритм совсем не тот. И вот эти лирические песни, поскольку Метея в основном лирические песни, она совершенно нет такого понятия. Бартовская самодеятельная песня. Для американцев нет такого понятия. Они слушали-слушали, ничего не поняли, но сказали то же самое. Эмоционально, да. Ну, американцы люди вежливые, поэтому. Mm -hmm. вот. А вот в Европе, конечно, по-другому. Ну, что там мы там помним из того, Кстати, котором у, было... у, у меня тоже был концерт перед одними американцами. Ведь я э, в 1991 году приезжал сюда в гости по приглашению э, общины Чикагской на фестиваль mm -hmm. русского искусства в 1991 году. И после фестиваля я поездил по Америке довольно много. Mm -hmm. И у нас в Харькове выступал э, рок-ансамбль один из их, они были у меня в гостях моя меня дочка работала на телевидении и она их пригласила и все эти ребята были у меня в гостях у нас в гостях и Билли Ларкин один из музыкантов, гитарист он оставил мне адрес я ему позвонил, что я буду проезжать через город Цинциннати ага. потому что концерт был в Дуэвиле, это рядом там да. несколько да. часов езды угу. и он говорит, я сделаю тебе концерт мы приехали и думаю, ну какой концерт? Перед американцами. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. сделал сделал в церкви этот концерт. И было очень много народу, uh -huh. и я больше не придумал ничего, просто выбрать наиболее мелодичные песни свои uh -huh. и просто петь эти песни. Uh -huh. А когда дошел до uh, Одесского цикла, то вскочил в конце зала мужчина, один, такие лохматые брови Оказывается, это композитор Вы помните, был такой фильм американский, русские идут? Композитор песен к этому фильму ага. Я из Одессы, я помню, я буду переводить, пойте Такая была встреча ну, на самом деле, дорогие друзья, здесь нет вообще американцев Как нации нет такой, это все выходцы Из бывшей России, той России, то Советского Союза Может быть даже или Советского Союза В конце концов вполне серьезно, или откуда-то из Европы. Американские коренные населения это индейцы их так и называют, Native Americans. Ну, сыграем, да, Гриш, вот эту вот французскую историю. Да, я, честно говоря, хотел бы ее очень, чтобы да? мои э, слушатели услышали ее в аранжировке. Она так красиво сделана. Хорошо, тогда мы классике. сделаем по-другому.